Привет, Немиркины. Табуированная тема в нашем обществе- это говорить плохо о наших родителях. Когда мы говорим о своих травматических событиях. О наших родителях нас отталкивают, говоря такие фразы как: они сделали все, что могли. Они сделали для тебя все или как обычно, ты неблагодарный. Хотя наши родители, возможно, хотели как лучше, неоспоримо, что некоторые из них очень токсичны. Последствием токсичного воспитания на протяжении всей жизни является взрослый человек, который продолжает страдать от нездорового взгляда на любовь и отношения и непонимания своих собственных эмоциональных и психических потребностей. Итак, с учетом сказанного, вот 10 характеристик высокотоксичных родителей и как они влияют на вас. Первое. Они гиперкритичны. Критика со стороны родителей – это нормально. Хорошо выверенная критика может помочь вам увидеть недостатки и сделать для себя лучший выбор. Однако, если ваши родители слишком критикуют вас на регулярной основе, это токсичная черта. Это постоянная критика, а иногда и сравнения могут заставить ребенка чувствовать, что, что они недостаточно хороши или виноваты за постоянные нападки родителей на них. В результате получается взрослый человек, у которого суровый внутренний критик является как постоянный спутник. Этот внутренний критик может звучать как голос ваших родителей, которые постоянно говорят вам что-то плохое. Постоянно. Второе, они не позволяют вам выражать свои истинные чувства. Здоровые родители знают, что у их детей тоже имеют свои эмоции и мнения. Они приветствуют выражение и обсуждения со стороны своих детей. Высокотоксичные родители не имеют такого понимания. Высокотоксичные родители воспринимают выражение ребенком своих запутанных и сложных эмоций, как нападки на их характер. Не существует индивидуальных чувств, только несколько коллективных эмоций. Пренебрежительное отношение родителей к эмоциям своих детей может привести к депрессии, по данным Американской психологической ассоциации, потому что их истинное «я» подавляется. В результате ребенок, который не может выразить или идентифицировать свои собственные потребности, как взрослый, который страдает тем же самым и стремится угодить всем, потому что это то, что они умеют. Номер три. Они конкурируют с вами. Конкуренция – это хорошая вещь, которая может помочь вам стать более выносливым и уверенным в том, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Иметь родителей, которые вдохновляют вас превзойти в том, что вы хотите сделать – это счастье. Токсичные родители воспринимают своих детей как конкурентов. Они могут помешать вашему успеху или целям, используя саботаж и принижая ваши мечты и достижения. В итоге вы не чувствуете уверенности в достижении собственных целей. Некоторые высокотоксичные родители очень ревнивы своим детям и тем возможностям, которые они имеют. Поэтому они могут обогнать вас в достижении ваших целей или заставить вас жить их собственными, давно забытыми мечтами. Номер 4. Они не воспринимают своих детей как личность. Высокотоксичные родители или ВТП рассматривают своих детей только как продолжение себя. Они хотят, чтобы их дети пошли по их стопам или воплотили в жизнь мечты, которые им не удалось осуществить, потому что они видят в своих детях маленькие версии самих себя. Они боятся, что дети станут самостоятельными и покинут их, поэтому они не дают им быть самими собой и функционировать как личность. Любое нежелательное поведение, которое может заставить их выглядеть плохо, высмеивается как публично, так и в частном порядке. Ребенок становится взрослым, который не имеет отдельной личности и не знает, кто он такой. Номер пять. Они контролируют своих детей, используя чувство вины и денег. Здоровые родители могут дарить подарки, одобрение и физическую привязанность, не ожидая ничего взамен. Потому что они знают, что это не деловая сделка, которая требует взаимности, чтобы все получилось. Они делают это, потому что хотят и любят. ВТП будут давать ребенку все эти вещи и потребуют что-то взамен. Если ребенок этого не делает, ему напоминают о жертвах, которые принес родитель. И обо всем, что они сделали. Дети начинают бояться просить о помощи и о вещах, которые им действительно нужны, потому что их попросят отдать то. Чего они не хотят? Они могут превратиться в недоверчивых взрослых, которые сомневаются в доброте и намерениях людей. Номер шесть. Они всегда ставят свои чувства на первое место. Ставить свои чувства на первое место – это неплохо. Но если вы делаете это часто и за счет других, это токсичная черта. Родители, которые так поступают в семье, не создают позитивных отношений со своими детьми. Не считаясь с чувствами и мнениями членов семьи и мнения по семейным вопросам, эти родители заставляют своих детей скрывать свои истинные чувства, чтобы угодить родителю и успокоить его. В результате может вырасти взрослый, который лжет и скрывает свою сущность, и преуменьшает свои собственные потребности и чувства. Номер семь. Они требуют вашего внимания и похвалы. Токсичные родители не могут жить без внимания и похвалы. Разумеется, они должны быть положительными, и вы должны давать их часто. Хорошо приспособленные родители знают, что их ребенку нужно быть, быть самим собой, вдали от них, чтобы расти. ВТП постоянно требует вашего внимания и взаимодействия. Эта принудительная связь утомляет и отнимает много времени. Для детей они могут превратиться во взрослых, которым трудно сказать «нет» и страдают от того, что им действительно не хочется делать, из-за оставшегося чувства вины. Номер восемь. Они отказываются от любви в качестве наказания. Наказание со стороны родителей необходимо для того, что для поступков существуют последствия. Однако существуют и здоровые варианты наказания. ВТП часто используют молчание по отношению к своему ребенку, чтобы наказать его, вместо того, чтобы выразить свое недовольство продуктивным способом. Такая пассивная агрессия заставляет ребенка чувствовать давление на себя в решении проблемы, которую он даже не создавал. Они могут говорить своим детям, что они их не любят или им не нравятся, давать им короткие, грубые ответы и бросать грязные взгляды и отказываться от физических прикосновений. Это проявляется в том, что дети скрывают правду от своих родителей или ведут себя еще хуже, если они считают, что родители не заботятся о них. Номер девять. Они не приносят извинений и не берут на себя вину. Хорошо развитые родители не являются идеальными людьми, и они знают об этом. Они знают, что их действия могут иметь неприятные последствия, и они сообщают об этом своим детям, когда они причиняют им боль непреднамеренно или намеренно. ПВТ не относятся к этой группе. Они не обладают самосознанием и не нацелены на самосовершенствование. Они всегда видят себя в роли жертвы. Они слишком озабочены тем, чтобы осуждать людей и обвиняют всех остальных, даже своих собственных детей. Они отказываются приносить извинения, потому что считают, что дети их недостойны. Это заставляет ребенка чувствовать, что причиненное ему зло не имеет значения и не нуждаются в исправлении. Так они становятся взрослыми, которые не высказывают никаких претензий и страдают молча. Затем, номер 10, они игнорируют здоровые границы. Хорошо развитые родители знают, что наличие границ – это хорошо для них самих и для их детей, потому что это учит их самоуважению. Они сначала постучат в дверь, позволят вам уединиться и будут поощрять общее общение в семье. В ЭТП они знают, что такое границы, по крайней мере в отношении своих детей. Они практически не дают возможности уединиться. Они попирают все границы и навязывают погруженную динамику в семье, где вы не можете сказать, где начинается вы и где заканчиваются остальные члены семьи. Родители, проявляющие эту токсичную черту, затрудняют детям распознавание, установление, понимать и поддерживать границы. Такой ребенок становится взрослым с недостаточным пониманием о здоровых границах и уважении к другим. Относитесь ли вы к чему-то из того, что мы здесь упомянули? Если вы родом из дома, где вы не получали безусловной любви, утверждение безопасности, практика независимости и индивидуальности может помочь вам разорвать этот круг и стать лучшим, более приспособленным, защищенным человеком. Это займет много времени и много работы, но в долгосрочной перспективе это приносит удовлетворение. Хотя это может быть непросто или невозможно для некоторых людей покинуть своих токсичных родителей и опекунов. Для начала исцеления необходимо принять меры. Если вы стали жертвой токсичного родительского воспитания, терапия чрезвычайно важна и полезна в долгосрочной перспективе. Если вы родитель, который видит эти черты в себе, помощь специалиста по психическому здоровью может помочь вам избавиться от этих негативных моделей поведения.